Всем привет ребята, с вами Шевчик Дели, как я обещал, выпустить видео с новой интересной монетой. Монета называется Linus, линес не знаю как будет точно. В общем, суть такая. Монета на алгоритме night работает. Открытие сегодня, получается 20 марта, по Украине примерно-то часов 10 будет. По Москве, наверное, 11 Как-то так. В общем, что могу сказать? Команда разработчиков здесь и служба поддержки у них хорошая Так как они еще там сядут в Телеграме и в Discord. Э, я скачивал себе кошелек, скажем так, для теста У меня там были небольшие проблемы э, с активацией кошелька Помогли вообще, ну не знаю, блин, как, как родному помогли, короче В общем, что еще можно сказать Дорожная карта у них получается интересная Uh, получается, на бирже они попадут, наверное, в августе. Будет у них Android кошелек, ну и iOS. В общем, команда интересная, скажу. Uh, монета добывается не в таких количествах, uh, <coughs> как все остальные, не то что там миллионы. По крайней мере, вот у меня 1.7 кэш на 10 тысячном блоке показывают 2800 монет. Думаю, в принципе, неплохо. Поэтому я эту монетку заряжу, наверное, недельку другую, она мне точно покрутит. Отложим ее, скажем, в дальний ящик пусть лежит будем наблюдать за проектом, как он будет дальше развиваться. Сидят они в Discord, в Телеграме. Даже вот здесь есть появился канал получается для русских и украинцев. Ну что еще сказать? Лично меня это заинтересовало. Так что можете успеть сегодня на открытие. Э, насчет GUI кошелька я не знаю. По крайней мере, э, кошелек через командную строку у них уже есть. Но они скоро его опубликуют на сайте, так как сейчас его нельзя будет скачать. Пока что еще эта кнопка, скажем так, не работает. Я его получил в Discord. Чисто для теста. Придется потом навести цепочку. Ну и GUI кошелек должен у них выйти тоже, наверное, на открытие. Либо выйдет, не знаю, может быть завтра. Но, по крайней мере, кошелек, скажем так, через командную строку уже будет работать сразу. В принципе, там настраивать его несложно. Могу показать, как. Нет, никто. А, где же он лежит? Сейчас, сейчас, сейчас. Секундочку. Делаю, делаю. Ладно, короче, кошелек потом покажу, как настраивать. В общем... В этом не проблема, что еще сказать не знаю, монета получается будет интересная оформлена все хорошо и красиво так что надеюсь у нее будет будущее и не зря мы ее будем майнить и самое главное что мы попадем на самое открытие которое будет получается через сколько там три часа Грубо говоря. так что ребята давайте если какие то есть вопросы Сразу пишите в комментариях, я вам отвечу, что еще. Поставьте, кому несложно, лайк под видео, потому что, не знаю, какие-то недоброжелатели в прошлом видео, когда я снимал видео о доходе, взяли поставили дизлайков. Не знаю, может, зависть какая-то замучила, либо еще что-то в этом роде. Ну, в общем, вас просто прошу поставить лайки, там кому несложно подписаться на канал. Так что давайте, ребята, всем удачи. Оставляйте комменты, на все отвечу, всем помогу. Давайте, всем пока.